придет пришел погадать совет так, подсказка хорошо значит выбирать уже не будем вот она сама упала совет посмотрим на кого рассуждайте разум правильность <coughs> совет вашего разума расклад плюс египетский <coughs> так разум здравый разум правильность возможно в жизни много чего делали неправильного поэтому разум хочет с вами поговорить дать вам советы также предостережения также разум хочет, чтобы вы правильно поступали. Да. Вот Сейчас посмотрим на египетском пассиансе. Какие советы вам даст разум. О чем хочется сказать. уже перевернулась на карточку. Теперь переворачиваем. Я сейчас все разложу, также вам покажу все, все ряды. Как всегда, у нас четвертый ряд не влезает, но я вам буду показывать. Можете не переживать. Давайте с первого ряда начнем, да? Первый ряд. Какие тут есть совпадения? Так. По первому ряду. Я ничего не заметила. Так, давайте смотреть. Второй ряд. Так, а вот здание, смотрите. Дворец, да? Первое совпадение. Так, смотрим еще какие есть. Вроде больше нет хорошо. Так, теперь третий ряд. Посмотрим тут, какие здесь есть совпадения. Итак. Тоже я никаких совпадения не вижу. Хорошо. Тогда. Смотрим четвертый ряд. Так. Угу. Давайте вот так вот я хорошо. Тоже я не вижу совпадений. Абсолютно никаких. Ну давайте тогда начнем с первого ряда. Может, все-таки еще совпадения будут. Так. А вот, смотрите-ка. Вот совпадение. Так. Вот еще совпадение. Сразу не обратила внимания. Так. Сейчас еще посмотрю. Какие еще могут быть совпадения? Так, так. Вот. Вот совпадение. Так, так, так. Сейчас. Так. Вот еще совпадение гусей. Четвертый ряд. Вот. Четвертый ряд гусей. Так. А вроде бы. Вроде больше нету совпадений. А подождите, смотрите. Вот. Ну давайте вот сначала. Вот так. Ну, ну да, начнем вот как раз с пуга. Сейчас еще посмотрю совпадение. Может, еще будут. А знаете, вот четвертый ряд. Вот. Сейчас впадение. Так, хорошо. Да? Первый и пятый, да? Четвертый ряд. Так. Ну вроде все. Так, давайте теперь мы продолжим с первого смотреть. Ну вот как раз отцветла паука. Первый ряд. Пауку. Так, вот у нас первый ряд. паук. Угу. Одиночество. Разум ваш хочет сказать, что у вас в жизни были одиночества, и на самом деле вы не одиноки, Вы есть сами у себя это в первую очередь. И также разум хочет, чтобы вы понимали, что одиночество — это помощники для того, чтобы можно было размышлять о чем то и принять правильное решение. Одиночество оно помогает именно в том плане, чтобы осознать, что произошло, что может быть. То есть именно вот проанализировать те события, те моменты, которые в жизни вас волнуют. И также одиночество — когда вы начинаете думать именно почему, как, зачем, правильность всегда рядом находится с вами и надеется, что вы будете поступать именно правильно и справедливо. Так, ну давайте тут я ставлю. Теперь мы давайте посмотрим. Так, тут у нас больше ничего. Угу. Теперь давайте вот второй ряд. Я вот сюда так, второй ряд. Вот у нас ожерелье. ожерельем. Ожерелье, ожерелье. Подарок. Разум хочет вам посоветовать, что если вы будете выступать по справедливости, именно правильно, то у вас в жизни будет подарок. Добрые дела они всегда вознаграждаются. Так, смотрим, что тут еще есть. Вот здание. Вот так, здание. Дворец. Здание, творец. Скажу. Здание, дворец. Дворец. Косяный дом. Разве хочет сказать, что вы можете находиться именно в том стане, где много людей вас окружает. Вы можете чему-то учиться или же работать. Также понимать. Начнете именно правильно те слова, которые люди хотят до вас донести. И с легкостью вы сможете обучаться всему новому, что вас интересует. Так, смотрим. Поэтому ряду еще что у нас есть. Вроде все, да. Хорошо, теперь третий ряд. Третий ряд. Третий ряд, третий ряд. Здесь у нас совет от вашего разума. Змея. Змея. Сейчас, секундочку. Смею. Так. Дальний и опасный брак. Разу хочет вас предупредить, что у вас есть в жизни брак. как-то. Вроде лучше, да? Так. Разве хочет сказать, что не только в окружении у вас есть враг, но еще есть враг, вы сами себе. Вы можете себе что-либо, например, позволять. Именно в том плане, если вы хотите поступить правильно, но у вас есть сомнения, у вас есть именно склонность, что ну вот не получится, я не смогу так поступить. Это такая большая ответственность быть правильными, говорить именно правду. Это вот, ну, бывает, что. Человек, он не настолько смелый, а вот более такой, ну, не замкнутый, а нерешительный. Поэтому разум вам дает совет, чтобы вы всегда поступали правильно. Если вы будете кому-либо поступать по справедливости правильно, то вот также к вам будут относиться. Поэтому, если вы сомневаетесь, или вы думаете, что вот не получится, или вот не хватает смелости сказать правду, кто-то вот думает, что лучше промолчать, ну, если это касается именно вас, то я считаю, что нужно всегда говорить только правду. Есть люди, которые не говорят правду. Они там начинают говорить совсем другие слова, обманывать, врать, лгать. Столько много слов, кстати. Вот. А у правды вот она просто правда. Правда. Как еще сказать эту вот правду? Правда, это и есть правда. А те люди, которые не говорят правду, они должны все это запоминать, обязательно что-то не забыть, потом вспомнить опять, если вдруг, да, кто-то захочет вот опять убедиться, человек правда говорит или нет. Таким людям сложно очень жить, потому что они в первую очередь обманывают себя. Они неправильно поступают в жизнь, неправильно именно говорят то, что. Нужно вот в данный момент сказать, они говорят не так, получается, лугут. Поэтому разум... вам советуют, чтобы вы всегда говорили только правильные слова, именно правду. Не то чтобы там промолчать, а именно решиться и сказать правду. Есть, конечно, моменты, когда вот вокруг вас что-то происходит, и вы не понимаете, что происходит, конечно, вы можете вообще ничего не говорить, потому что вы не знаете, что произошло, именно точно по какой причине вы, получается, как наблюдающий человек, который смотрит и не понимает, а что, что вообще происходит, что за момент, что за ситуация. В любом случае, где бы вы ни были, всегда говорите только хорошие правильные слова. Если хотите похвалить кого-то, говорите это правильно, а не так, чтобы был сарказм, или кого-то принижать говорить, а вот у меня бы там лучше получилось бы. Возможно, это да, но зачем вот не то, что так хвастаться, а вот именно принижать тех людей, у которых, возможно, и не получилось. Это вы так думаете, что у них не получилось, а через какое-то время у них получится. Даже и лучше, чем у вас. Это надо тоже учитывать, про это не забывать Поэтому всегда говорите только хорошие правильные слова. Видите, что у человека получилось хорошо, и вы хотите сказать, и не знаете, как правильно сказать, вы похвалите, скажите. У вас настолько так хорошо получается, вы, наверное, много тренировались, поэтому у вас с легкостью это получается. Вы очень старательный человек. У вас есть не то, что вы просто, а есть именно сила духа. Продолжать, не останавливаться, именно добиваться не то, что своей цели, а именно тех результатов, которые вам нужны. Так, смотрим. смотрим. Следующий. Так, у нас вот стульчик трон. Да? Сейчас. Вот. стульчик. И так, и так, и так, и так. Стурчик трон. Так. Трон, покой. Вашей души. Будет покой, если вы будете говорить правду. Так, что же тут у нас еще? Так, третий ряд, смотрим. Третий ряд. Или мы второй ряд смотрели? Я уже забыла. Вроде третий ряд смотрели, да? Здесь у нас больше ничего не совпадает. Хорошо. Дальше смотрим. Четвертый ряд четвертый ряд гуси гуси гуси разбитое сердце разбитое сердце разум хочет вам сказать что если вы будете говорить неправильные слова обижать других людей которые вам нравятся или возможно вы думаете так привлечь их в внимание чтобы они на вас обратили то это неправильно будет если вы хотите чтобы на вас обратили внимание именно тот человек который вам нравится то говорите правду говорите правду о своих чувствах говорите правду что вот вам нравится человек говорите вообще правду о... ну а все что вот хотели бы сказать человеку, который вам нравится. А вот если вы не будете говорить правду, не будете говорить правильные слова, то человеку на вас, естественно, обидится, потому что вы обидели человека, сказали неправду, или же вы вообще сказали не очень хорошие слова, чтобы привлечь внимание. И в итоге у вас разбитое сердце. Вы разбили сердце не только тому человеку, которого обидели, но и также свое сердце. Поэтому обязательно надо следить. Ну, Бывают моменты, когда именно такие ситуации, что вы думаете одно, а говорите совсем другое. Это вот как поссорится. Язык мой фраг. Ну хорошо, если вы не можете именно иметь самообладание над своим именно телом, над языком конкретно, да, то, что вы думаете, вы это напишите. Напишите и отправьте письмо. Или напишите и вот передайте в руки, отдайте. там будет правильно. Напишите о том, что именно хотели бы сказать. Но чтобы не обидеть человека, да, и, возможно, вы думаете, что вот ваш язык может вас не слушаться, вот вы думаете об этом, а говорите другое, то самое правильное это будет, написать. Написать. И отдать человеку, который вам нравится, чтобы вы именно могли сами убедиться, что вот какие вот эмоции испытывает человек увидите эмоции и если у вас взаимные чувства и вы готовы дарить любовь и также человек согласен получать вашу любовь и тоже взаимно давать свою любовь свою заботу, то у вас будет награда ваша любовь а если же вы не будете правильно поступать неразумно то есть у вас будут неправильные слова то не только у вас будет разбитое сердце а еще у тех людей которые им вы именно нравитесь поэтому любите уважайте так, давайте подведем итоги посчитаем сколько тут у нас совпадение Сколько, сколько совпадений. Так, раз. Ну, давайте в первый раз смотрим сначала. Первый ряд. Вроде нет первого Вот, второй ряд. Раз. Тут два. Вот раз, два. Так, тут вот, нет, дальше. Три, четыре и пять гуся. Четвертый ряд. Так, давайте опять вот Вот. Прислушивайтесь к своему разуму. Поступайте по справедливости. Говорите всегда правду. Всем пока.